Для безопасности, приватности и анонимности нам нужно усилить защиту браузера, помимо того, что позволяет сделать расширение при помощи своих прекрасных графических интерфейсов. Вы видели About Config. Именно там происходит большая часть веселья, когда дело доходит до усиления защиты браузера. Есть ряд полезных ссылок для лучшего понимания About Config. Вот один из ресурсов, который я рекомендую. Рассмотрены основные возможности About Config. Также это страница с анализом настроек, которые можно изменить внутри About Config. И здесь расписано, что все эти настройки делают. Весьма полезно. Если говорить об изменениях, связанных с безопасностью и приватностью, здесь представлен их список. Очень удобно. Можно взглянуть, что все эти настройки делают. Для чего они предназначены? Это что касается About config. В Firefox есть и другие протоколы About. Мы уже затронули некоторые из них в курсе. Но если хотите взглянуть на полный список, он доступен по этой ссылке: About Credits, About Crashs. «About Logo». Можете взглянуть на некоторые из них, если интересно. Но вернемся к усилению защиты. Мы можем пройтись и усилить защиту браузера вручную. Но есть инструменты, которые я рекомендую использовать. Они могут автоматизировать процесс. Это первый из них. «Firefox Profile Maker». Что он делает? Он создаст профиль «Firefox» в виде ZIP-файла для импорта в ваш браузер. Предлагаю вам создать новый профиль и протестировать его. Эти профили можно настраивать. Можно выбрать, какие опции вам нужны. Есть хорошие объяснения по настройкам. Здесь есть разные разделы. Отслеживание Firefox, отслеживание веб-сайтами, приватность, безопасность и так далее. И давайте приступим к процессу. По завершению будет создан zip файл Большую часть этих настроек полезно сохранить для приватности, если вам нужен высокий уровень приватности. Но, как видим, здесь отключается защита от фишинга и малваре. То есть здесь больше акцент на приватность, а не безопасность. Можете сохранить их. Опять же, если вы пользуетесь U-Block Origin, вам это не понадобится. В этом разделе все настройки полезны. Не стоит ничего менять. Все они противодействуют методам отслеживания. Здесь можно указать любой юзер-агент. Или выбрать подмену другим способом. Можно выбрать способ блокирования куки. Блокировать все куки. А здесь можете выбрать подмену заголовка «Referrer». Или даже установить расширение «RefControl». Хранилище дом — это место, где хранятся суперкуки. Можно отключить его, чтобы предотвратить установку суперкуки. Но проблема здесь в том, что некоторые сайты могут перестать из-за этого работать. В частности, из-за этого интерфейс моего нас-хранилища перестает работать. И если вы отключите дом-хранилище, некоторые сайты перестанут работать. Если вы его включите, убедитесь, что вы удалили свое локальное хранилище-дом. Я демонстрировал это, используя C-Cleaner. Либо можете использовать непостоянные браузеры или песочницу. Когда вы набираете что-либо в поисковой строке, это отправляется в адрес заданной поисковой системы еще до того, как вы нажали Enter. Чтобы это предотвратить, выберите «Отключение автозаполнения» строки поискового запроса. Когда вы совершаете ошибку при наборе какого-либо URL-адреса, Firefox начинает поиск прямо из панели адреса. Фича полезна для быстрого поиска, но может навредить вашей приватности. Можно отключить эту фичу. Если автодополнение URL включено, то когда вы набираете слово something в панели адреса и нажимаете на Enter, Firefox может попытаться открыть сайт something.com. Это можно отключить. Эти настройки остановят работу этих функций. Это может вызвать или не вызвать неудобства для вас. WebGL может потенциально быть использована для снятия ваших отпечатков за счет проведения проверок вашей видеокарты. Отключение автоматических обновлений, в принципе, Возможно. Но определенно вам по-прежнему стоит устанавливать их. Вам по-прежнему будут приходить оповещения о них. Так что можно отключить. Поиск обновлений можно оставить включенным, потому что вам нужен поиск обновлений безопасности. Если только, конечно, вы не нуждаетесь в экстремальной приватности. Тогда выбирайте отключение поиска обновлений вот здесь. С Firefox поставляется множество дополнительных вещей, которые не обязательно вам нужны. Если вы их не используете, то отключите их. Возможно, понадобится PDF-ридер. Но большую часть этого вы, скорее всего, не будете использовать. Проверьте раздел с раздражающими вещами. Можно отключить некоторые из них. Вопрос личных предпочтений. В разделе «С аддонами» спрашивается, хотите ли вы установить какие-либо из этих аддонов. Большую часть из них мы уже рассматривали. И на этом все. Это файл prefs.js, который будет создан для вас. Следуя данной инструкции, вы сможете установить этот файл в свой браузер, после чего он будет работать согласно этим настройкам конфигурации. А это второй вариант усиления защиты Firefox. Называется User.js. Для усиления защиты Firefox. В нем используются многие похожие изменения конфигурации, как и на сайте FFProfile. Многие вещи совпадают, но это самый исчерпывающий список изменений для безопасности и приватности. Он поддерживается в относительно актуальном состоянии, и превосходно подходит как ресурс для укрепления защиты Firefox. Вероятно, это самый лучший ресурс для этих целей в интернете. Что именно он из себя представляет? Он состоит из нескольких элементов. Первый, который мы обсудим, это файл user.js, который необходимо скопировать в папку с вашим профилем Firefox. Спустимся ниже. К примеру, помещаем его в эту директорию, либо в Windows, в данную директорию. После чего настройки, содержащиеся в файле user.js, вступают в силу для этого профиля. Я рекомендую вам создать тестовый профиль и вставить этот файл в него, чтобы не создать беспорядка в вашем браузере. На этой странице полностью описывается, что именно содержится в этом файле user.js. Можете ознакомиться. Много тех вещей, о которых мы уже поговорили. Давайте посмотрим на этот файл. Вот он. Его довольно просто понять. Каждая из этих строк вносит изменения, которые вы сможете увидеть в AboutConfig, после того, как User.js размещается в директории профиля Firefox. Все это можно вручную изменить самостоятельно. Вот пример. На данный момент значение false, но User.js изменит его на true. И в этом списке очень хорошо описывается, что это за изменения. Если хотите понять, что все это значит, здесь представлены ссылки, по которым можно проследовать и почитать, почему они релевантны, и почему вам, может быть, нужно включать или отключать некоторые вещи. Конкретно это изменение связано с Canvas. Мы уже прошли снятие отпечатков при помощи Canvas, так что вы знаете об этом. Как и о шрифтах. Это изменение позволяет избежать снятия отпечатков, основанного на железе. А следующее отключает геолокацию посредством GPS, если она у вас есть. Мы также это обсуждали. Дом-хранилище хранилища — это место, в котором сохраняются суперкуки. Сайты могут сохранять в браузере данные для конкретного сеанса или специфические данные домена в качестве пар. Имя-значение — при помощи дом-хранилища. В хранилище сеанса любые входные данные хранятся на протяжении сеанса. Это предназначено для открытых вкладок и сохранения сеанса на отдельной вкладке. Есть также локальное хранилище, которое распространяется на несколько окон и сохраняется после текущего сеанса. Локальное хранилище позволяет веб-приложениям сохранять до 10 мегабайт пользовательских данных. И как можно заметить, это выделено серым цветом, закомментировано по той причине, что некоторые сайты не смогут работать без него. Но при помощи дом-хранилища вы получаете супер-куки. Если захотите продолжить работу с данной настройкой, которая по дефолту здесь отмечена серым цветом, то вам нужно будет удалять локальное хранилище каким-либо другим способом. Мы смотрели, как это делается с помощью C-Cleaner. И, конечно, непостоянные операционные системы смогут также с этим справиться. Тут очень много настроек, и мы не сможем рассмотреть их все. Вот одна из настроек, которая разрешает сайтам опрашивать вашу батарею и проверять ее состояние. Тайминг API. Вредоносные сайты могут определить, посещал ли пользователь сторонний сайт. измеряя тайминги кэш-попаданий и кэш-промахов, связанных с ресурсами стороннего сайта. Потенциальное отслеживание. Отключение в WebGL. Если у вас работает веб-камера, не позволяйте ей обнаруживать лица. Автоматическое обновление аддонов. Конечно, это отлично для безопасности, но потенциальная проблема для приватности. Отключение телеметрии. Защита от отслеживания, которую мы обсуждали. В целях приватности можете отключить ее, если используете u Origin. Как видите, тут очень много настроек. OCS. Протокол OCSP. Мы еще не обсуждали его. Это протокол для проверки статуса сертификата в режиме онлайн. Браузер отправляет запрос на OCSP-сервер, он же ocsp responder для подтверждения текущей валидности сертификатов. Это помогает обеспечению безопасности, чтобы можно было убедиться в том, что сертификаты валидны. Но в этом, конечно, может состоять проблема приватности. Если вы посмотрите в About Networking, то увидите, что есть практически постоянное соединение с OCSP-серверами, связанное с определением того, кто выпустил те сертификаты, с которыми вы сталкиваетесь. У меня здесь отображается Let's Encrypt, DigiCert, OmniRoot. Хотя в данный момент я практически ничего не делаю в браузере. Это также можно настроить через GUI. Если зайти в настройки, расширенные, сертификаты. И здесь есть опция запрашивать у CSP серверов подтверждение текущего статуса сертификатов. Вот эта настройка в файле user.js. Далее, TLS. По умолчанию, минимальная версия TLS, которая поддерживается в браузере, это TLS 1.0. Это достигается значением 1 в этой строке. И также можно выбрать максимальную версию, которая здесь установлена, на 3. 3 равняется здесь, TLS 1.2. Эти настройки в порядке, но если вы особенно осторожны, можете поднять требования до TLS 1.2 или 1.1. Для 1.1 нужно выбрать значение 2, для последней версии 1.2, значение 3. А здесь шифры, о которых мы ранее говорили. Можно отключить нулевые шифры. Это то, что нам нужно, ведь эти шифры не шифруют. Можно отключить 40-битные, 56-битные, 128-битные, RC4. В них есть уязвимости. Оставляем вот этот и вот этот. Избавляемся от этого. Слабый ключ Диффи Хеллмана. От следующего с DSA избавляемся а эти сохраняем для совместимости. Из этого списка у вас должны остаться эти наборы шифров. Они должны работать с большинством сайтов. Это хороший и сильный список. Помните, вы всегда можете открыть Вики Mozilla и узнать рекомендации по совместимости. Мы встречали их уже пару раз. Закроем эти настройки и вернемся на главную страницу. Спустимся ниже. Еще одна вещь, которую вы можете сделать, это удаление удостоверяющих центров, которым вы не доверяете. Их очень и очень много в наше время. Это хороший дефолтный список. Многие из них работают с крупнейшими веб-сайтами. Если вам нужно знать, с какими удостоверяющими центрами вы работаете, можете запустить сертификат Patrol и проверить, что используется у вас. Дефолтный список хорош. Этот инструмент сообщит вам в точности, какие сертификаты вы используете, особенно если вы будете использовать этот аддон достаточно длительное время. Здесь также есть утилита для извлечения сертификатов и подстановки тех, которые вам нужны. Проверьте файл cs.sh, если хотите заменить сертификаты. Вам нужно будет протестировать это, чтобы убедиться, что работа сайтов не будет нарушена, потому что вам нужно использовать их удостоверяющие центры. И заключительный инструмент — Privacy Settings. Вот так он выглядит. Скорее всего, вы узнаете некоторые из этих настроек. Которые мы уже прошли во время обсуждения ff ffprofile и user.js предоставляется хороший GUI для включения и отключения некоторых настроек. Здесь не представлены все настройки, которые доступны в файле user.js. Большая часть из них есть в ffprofile. Но совершенно точно здесь нет всех настроек из User.js. Как бы то ни было, хороший интерфейс. Если вы изменили настройки при помощи User.js или AboutConfig, вы можете с легкостью поменять их снова вот здесь. Здесь есть пара отличных фич. Можете выбрать полную приватность, соответствующие настройки будут изменены. Настройки приватности помечены иконкой с глазом. Если глаз зеленый, это значит, что все хорошо. Настройки безопасности помечены замком. Если он зеленый, то все хорошо. Здесь есть настройки, которые противоречат безопасности или приватности. В данном случае эта настройка противоречит приватности. Это Google Safe Browsing. Он хорош для безопасности, но нарушает приватность. Если вы используете U-Block Origin, он вам не понадобится. Также есть расширенные настройки. Здесь перечислены многие вещи, которые мы уже обсуждали. Например, заголовок Referrer, работа с Куки, и, конечно, OCSP, про которые мы тоже говорили. В общем, небольшой, но хороший инструмент. Если вы хотите добиться полной приватности, хранилище дом будет отключено. Это может поломать работу некоторых сайтов. Теперь вспомним про Random Agent Spoofer. В нем также есть некоторые настройки, которые мы только что прошли. Их можно установить через GUI. На вкладках заголовки и опции, например, отключение поддержки Canvas, локального домхранилища, и опять же множество других вещей, которые мы обсуждали. Это еще один вариант по настройке. Но я должен отметить, что когда я тестировал этот аддон, я заметил, что отключение поддержки Canvas не работает. Я по-прежнему мог снимать отпечатки при помощи Canvas. Так что возможности здесь имеются. Но надо дважды проверять, что изменения в действительности применяются к браузеру. В about.config. В общем, это что касается усиления защиты. Возможно, самый простой инструмент для использования — это Privacy Settings. А если вы реально хотите понимать, что именно вы делаете, то используйте User.js и прочитайте всю информацию по справочным ссылкам к этому файлу, по тем настройкам, с которыми не можете разобраться. Конечно, можете также использовать различные профили, различные браузеры. Помните, у вас может быть усиленный браузер для какой-либо конкретной цели — и менее защищенный браузер для другой деятельности. Помним про эшелонированную защиту, использование изоляции и компартментализации. Песочницы, виртуальные машины. Недавно я упоминал про Джон Есть портативная версия Он предназначен для анонимной сети Джон Доним. Но вы можете отключить прокси для работы в интернете без маскировки своего IP-адреса. Хотя вообще это браузер с усиленной защитой. Это один из возможных вариантов для вас, если вы не хотите усиливать свой собственный браузер. И опять же, можно использовать браузер Tor. На текущий момент это лучшее решение защищенного браузера. Он постоянно дорабатывается, получает обновления в соответствии с последними векторами атак. Разработчики целенаправленно усиливают браузер и добавляют дополнительный код для противодействия многим известным на текущий момент векторам атак. Также у него есть портабл-версия — но, как я и говорил ранее, к сожалению, Tor можно использовать только с браузером Tor, что одновременно содержит в себе как плюсы, так и минусы, в зависимости от того, для каких целей вам нужно его использовать. Больше о Tor в соответствующем разделе. Помните, что необходимо постоянно обновлять ваши плагины и расширения для браузера. Если используете виртуальную машину, не забывайте проверять это. Потому что виртуальные машины, как правило, большую часть времени у вас отключены. Так что автообновления могут не работать. Поэтому при использовании виртуальных машин, в первую очередь убедитесь, что провели обновление расширений. В N.B. используется техника, направленная на устаревшие браузеры Firefox. Кодовое название — эгоистичный жираф. И устанавливайте только те плагины, которым вы доверяете. Плагины потенциально могут быть использованы для атаки на вас. Это был раздел об усилении защиты браузеров. Перевод озвучка для клуба складчик.ком